Народ, всем привет, наконец-то появилась возможность поговорить про нового оперативника Швеции. Фрейр, это медик, который лечит через всю карту, у него нет никаких ограничений. Он либо лечит, либо дает стамину. Да, мало, да, очень долгое КД, но тем не менее, нет ограничений. Просто шикарно, играя в натиск, мы просто не испытывали какие-то проблемы с хилом. Ну, может, просто мы хорошо играли, но тем не менее, давайте посмотрим про ветки прокачки и сделаем свои выводы по данному оперативнику. Естественно мы постреляем, похилим все это на полигоне, но для начала посмотрим из чего состоит состоится данный медик. Начнем мы с описания основной способности Касание Идун, это богиня вечной молодости. Лечение у нас 35, ограничений нету, лечим на всю карту, время восстановления 22 секунды, много, но стоит помнить, что через всю карту и стоимость применения 55. Также в топовой прокачке мы можем выбирать либо восстанавливаем стамину всем союзникам на всю карту, либо мы просто лечим. Поехали. Первое, очень хорошая вещь, это увеличение количества шприцов, плюс 2. Далее идет прицел коллиматорный, без него стрелять мы не будем в полигоне, смысла нету, он на втором уровне. После этого увеличение боекомплекта, плюс 1 магазин. Смотрим сразу, 30 в топе, 5 магазинов, все параметры хороши. После этого, без стимулятора, оперативник применяет на себе шприц со стимулирующими компонентами, которые восстанавливают 150 очков выносливости в течение времени действия спецсредства. В общем, применяя на себя это спецсредство... Вы в течение 18 секунд восстанавливаете себе 150 очков выносливости, поэтому с собой стамину в принципе носить не обязательно. На время действия спецсредства увеличивается скорость передвижения и скорость реанимации союзника. Соответственно применили без биостимулятор, бежите на 25% быстрее, а также реанимируйте союзника плюс 100%, то есть не моментально, а просто в два раза по факту быстрее, чем реанимировали бы без применения без стимулятора. Не стоит что поставим навыки И там вообще просто пушка После этого уменьшение затрат на применение рывка От затраты рывка у нас 10 очков выносливается в секунду Но судя по тому, что есть спецсредства Судя по восстановлению и всему остальному У нас с этим проблем больших не будет Даже несмотря на расход После этого увеличение базового запаса здоровья 90 К сожалению, одна плашка брони всего 20 Но, тем не менее, оперативник должен показать себя На высоком уровне в ПВП. Еще раз говорю, не тестил это не обзор, это первоначальное мнение, но по комфорту игры и всему остальному это зайдет. После этого, наша особая черта, союзники, находящиеся в радиусе действия вокруг оперативника, быстрее восстанавливают выносливость. Поэтому, если вы стоите в радиусе 5 метров от медика Фрейер, то вы восстанавливаете от речка выносливости в секунду. Кончила стамина, просто будьте рядом, ему будет приятно и вам полезно. После этого, передняя тактическая рукоятка. Далее, увеличение боекомплекта. После этого особая черта удержание кнопки активации способности восстанавливает выносливость всем союзникам. Соответственно, один раз нажали, подлечили, удержали кнопку, все получили плюс 75 выносливость. Далее увеличение объема здоровья восстанавливает способностью, после этого уменьшение стоимости применения способности. Далее особая черта кратковременное применение способности снимает союзников все негативные эффекты. Блин, ну если честно, я не понимаю зачем нерфили барда, если вошли шведы. Точнее, медик шведов, который делал все то же самое и через всю карту. Я предлагаю вернуть барду возможность кидать свой щит через всю карту, потому что это несправедливо. Но применяя эту способность, наш фрейер, соответственно, снимает с вас эффект горения, снимает с вас отравление и так далее. Поэтому, если вас сняли, не заходите в лужу. Это не иммунитет, это только снятие негатива. После этого увеличение времени действия и количества восстанавливаемой выносливости спецсредством, длительность 5 секунд, выносливость плюс 50. После этого ускорено восстановление способности. Как бы все, самое важное находится у нас вот здесь вот. Но если честно, вот эти все особые черты, которые есть у данных оперативников шведов, надо давать всем. Просто всем. Но не каждому оперативнику, а за собранное подразделение. Играешь одним подразделением, получаешь какой-то конкретный бонус. Не понимаю, почему до сих пор это не вели. Перейдем на полигон и там постреляем. Уходит ровно вверх, а значит контролировать будет довольно-таки просто. Сейчас постреляем, соответственно, на Шен. Еще разок. Ложить в голову будет довольно-таки просто. Так, давайте перейдем, постреляем по ботам. Хотел бы сказать, что дальность стрельбы у нас начинает падать после 30 метров Сейчас применяем шприц, как видите, он действует 18 секунд И пока восстанавливаем нам 150 и мы двигаемся на 25% быстрее Пушить будет просто одно удовольствие Много про данного медика не поговоришь, в том плане, что в принципе про него нечего рассказывать все и так было хорошо видно, а смотрите, наша способность, как вы видите, вот те стоят наши союзники, где проходит хил, просто шикарно, просто идеально. Медик простой, но тем не менее, он очень интересный, восстанавливается, минус, если ты ходишь рядом с ним, хилит через всю карту, очень хорошо стреляет. Да, минус есть всего лишь одна плашка брони, но тем не менее, живучесть должна быть на высоте, поэтому я считаю, что данного медика стоит выбирать и рассматривать для покупки. Естественно, хотите покупайте, хотите нет, стоит помнить, что если вам рандомно выпал данный оперативник, не жалейте, оно того стоит, в любом режиме, что пвп, что пве, да это не лучший хилл для пве, но если честно, не знаю, у нас не было проблем с отхиллом.